И вот смотрите, видите, ручка упирается. Вот планер, на скольки он у меня летит, 50. Итак, так, и сяк, ему не нравится, но он, он еще летит. Но некомфортно, видите, уже все, все трясется. Ну и достаточно на этой скорости просто дать ногу резко, давайте попробуем, раз, правую. Свалился, но я ногу отпустил, соответственно, он сразу вышел. Можно было подержать ногу, закрутить, но представляешь, да, друзья, на кусочки дерева, он не перетянут, там, как бы за крыло то я не боюсь, там фанеры дофига, вот стабилизатор разуть киль, будет неприятно. Даю ногу, оп, свалился, оп, нормально. Все хорошо, выше планера, ниже планера происходит тут месиво, можно сказать, мясорубочка легкая. Даже тут стеклянный вон, в двухмесятые носятся красиво. Работаем, пытаемся выбрать максимум. Бенос летит, по-моему. Ниже меня диску, дискус тут, блин. Как-то раком совершенно прилетел. Бланик, это, конечно, мне очень не понравилось, как Бланик тут рубанул. Ну, ладно. Им виднее этим блаником. Вообще, конечно, круто. Смотрите, сколько планиров в одном наборчике. Как это нужно с три глаза смотреть. А тут еще снимать приходится. Но зато каков контент. Огонь. Вот сейчас очень красивый, друзья, вид через форточку. Посмотрите. Вот Незамутненный.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 аэродром что вам еще такое показать раз тут такая красота Вон, чайки внизу набирают высоту ех давайте в речку спекируем просто дурака поваляет и потом только... с ума сошел вариометр Опять скорость 180. Еще раз. Раз! Снос вверх! Крыло планету! ю Ай, да! ю Так, сколько? Ну Чтобы не ниже 400 метров, потому что это будет уже некрасиво. Я буду мешать тем, кто может там на аэродром прийти на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 Видите, работает край сочетания речка и поля вокруг, постоянно срезают в потоке. Давайте, что ли, покажу, как мой планер сзади выглядит. А что, может еще старичок? Может. Э -э -э. Сколько у нас? 500. Выс высота не кончается, видите, тысячу, которую набрал. Как я не хочу сбросить, ничего у меня не получается. Переговариваются пилоты белых стеклопластиковых планеров, которые летят на маршруту по маршруту сейчас и там типа ты с водой еще летишь? Ну да, с водой.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 Понятно откуда. Ну так, главное здесь не, не заиграться и не приземлиться в этот лес. Давайте я пониже спущусь, чтобы вам пострашнее было. Мне-то все равно. Я знаю, что у меня в энергии, в энергии скорости запас огромный. Ну, кстати, надо бы, наверное, ее сбросить. Выпуская воздушные тормоза, потому что мне потом весь аэродром не пролететь. Вот. Сбросил до 150. Знаете, как бы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 На этой оптимистичной ноте мы планируем ангара обедать. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Весу, Гаро!